Веселый и поучительной. В юности у меня было много разных компаний. Они приплетались телами или делами. Постоянно появлялись и исчезали новые люди. Молодые души жили словно в блендере. Одним из таких друзей, взявшийся ниоткуда, был Семен. Разгильдя из хорошей ленинградской семьи. То и другое было обязательным условием попадания в наш социум. Не сказать, чтобы мы иных не брали, отнюдь. Просто наши пути не пересекались. В 90-е разгильдяя из плохих семей уходили в ОПГ, либо просто скользили по пролетарской наклонной, а не разгильдя из хороших семей, либо создавали бизнесы, либо скользили по научной наклонной. Кстати, чаще всего в том же финансовом направлении, что и пролетарии. Мы же, этакая позолоченная молодежь, прожигали жизнь, зная, что генетика и семейные запасы never let us down. Семен, надо сказать, пытался что-то делать.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 и два поколения одинаково неразумных детей. Бабушку Семёна называли Лиди Львовна. Есть несущие стены, в которых можно прорубить арку. Но об Лидии Львовна затупился бы любой перфоратор. В момент нашей встречи ей было к 80 равесница, так сказать, октября, презиравшая этот самый октябрь всей душой, но считавшая ниже своего достоинства и разума с ним бороться.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 не будет никогда». Бабушка не ошиблась, к сожалению. «Сеня становится похожим лицом на мать, а характером на отца. Лучше бы наоборот». Эту фразу Лидия Львовна произнесла в присутствии обоих родителей Семена. Тетя Лена взглядом прожгла свекровь насквозь. Дядя Леша флегматично поинтересовался, а чем тебе Ленки на лицо не нравится? И стала разглядывать жену, как будто и правда засомневался. Проезд по его характеру остался незамеченным.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 Смотришь на Джаггера, ему всегда 25. А сколько 30-летних, у которых жизненные силы едва на 70. Скучные, брюзжащие, потухшие. Лидия Львовна, как мне кажется, была счастлива лет в 35-40. В том чудном возрасте, когда женщина еще прекрасна, но уже мудра. Когда ищет кого-то, но уже может жить одна. Случилось так, что мне однажды не повезло. Точнее повезло. Я имел счастье общаться с Лидией Львовной в совершенно неожиданных обстоятельствах. А начиналось все весьма прозаично. Я был отставлен своей пассией, пребывал в тоске и лечился за гулом. Из всего инструментария, необходимого для этого, постоянно у меня имелось только желание. Однако иногда мне удавалось так впиться в какую-нибудь сокурсницу или подругу сокурсницы, что появлялся повод попросить у ключи от бабушкиных апартаментов. По проверенной информации, лидер Волна должна была уехать на дачу.